Хочешь узнать о цифровой экономике, биткоинах и опасностях современных технологий? Тогда приходи 4 апреля в КСК «Уникс» Казанского университета на лекцию «Цифровая экономика. Новая реальность». Организатором мероприятия выступает Центр знаний Казанского федерального университета. У всех у нас на слуху такие слова, как блокчейн, нейронные сети, большие данные. Несмотря на то, что много кто оперирует такими терминами в своей речи, не все понимают на самом деле, что это значит. Ответить на все интересующие вопросы сможет начальник отдела планирования и развития Центра информационных технологий Республики Татарстан Александра Ефремова. В ходе тренинга спикер не только поведает о новых технологиях, но и даст пощупать некоторые из них. Она также раскроет несколько правил использования интернета, благодаря которым можно значительно облегчить жизнь. Все желающие могут посетить э, эту лекцию. Главное – зарегистрироваться на таймпаде. Приглашаем всех желающих. Лекция пройдет в каворкинге КСК КФУ «Уникс» с 6.30 до 8 вечера. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.